Всем привет, друзья, я сейчас поделюсь с вами маркетинг-планом компании TLC Total Life Changes. У нас всего 5 видов дохода. Первый – это от клиентов. Когда ваш человек покупает любой продукт из компании, вам компания всегда будет выплачивать 50%. Второй вид дохода – это привлечение новых партнеров к себе в команду. Когда вы приглашаете человека в бизнес, он покупает продукт, вы получаете 50% от баллов. Третий вид дохода — это бинар, когда вы строите две команды, левую и правую, и один раз в неделю, с пятницы по пятницу за этот товароборот вы будете получать от 10 до 25%. От 10 до 25%. Как это выглядит в бинаре? Вот вы и строите левую, правую команду, и весь товароборот за неделю вот левая команда и вот правая команда. И для примера левая команда сделала товарооборот 1100 баллов, а правая 1000. Вы раз в неделю с пятницы по пятницу получите 10% на начальном этапе от этой 1000. То есть 100 долларов вы заработаете по этому виду дохода. Когда вы растете в карьере, по бинару вы будете получать до 25%. Четвертый вид дохода – это matching bonus. В простонародье его называют заработок от заработка ваших людей, либо чека-чека. С, вот, с первой линии вы будете получать 50%, а со второй линии вы будете зарабатывать от 10% до 10%. Как это выглядит? Например, вот вы и пригласили людей в первую линию. Все, что ваши люди будут зарабатывать по третьему виду дохода по бинару, например, 100 долларов, вам компания будет выплачивать 50%. Этот человек заработал там 1000 долларов, 500 долларов вам будет компания выплачивать. Итак, с первой линии 50%, а со второй линии это люди ваших людей, которые платят вам будет компания выплачивать 10%. Вот такой простой маркетинг-план. Теперь давайте э, перейдем к пакетам. Итак, я сейчас вам разъясню, какие вы деньги можете здесь зарабатывать. У компании есть пакеты, вот четыре вида пакета. Вот вы зарегистрировались в компании и привлекли первого человека на пакет 50. Он покупает вот таких 50 пакетов заварного чая. Пак 50 называется. Вы зарабатываете за это 200 долларов. Второго человека вы подписали на ПАК 20, вот таких 20 пакетов заварного чая. Вам компания выплатит 80 долларов. Третьего человека вы привлекаете на ПАК 10. Его входит 10 таких комплектов чая. ПАК 10. Вам компания выплатит 40 долларов. И если вы четвертого человека привлекаете, он покупает такие 5, самый минимальный пакет, вам компания выплатит 20 долларов. И этот вид дохода неограниченный, всегда приглашая людей в бизнес, вы всегда будете зарабатывать вот такие комиссионные. А теперь давайте перейдем к следующему этапу, как правильно стартовать в нашем бизнесе. Сейчас я расскажу вам, как правильно стартовать в бизнесе. У компании есть 4 вида пакета, и вот давайте начнем с самого верхнего, пак 50, У него входит 50 пакетов заварного чая, это много, достаточно, чтобы использовать для себя и получить классные результаты по продукту, дать кому-то из родственников, жене, мужу, семье, детям, и чтобы они получали классные результаты. Также вы можете продать продукт и на этом еще заработать. Себестоимость одного такого пакета продукта на неделю 11 долларов очень выгодно и подписывая людей на такие пакеты вы будете зарабатывать 200 долларов за каждый второй пакет это пак 20 в него входит 20 таких пакетов на 20 недель заводного чая и себестоимость будет его 12 долларов когда вы будете привлекать в бизнес людей вам компания будет платить за такие пакеты по 80 долларов за каждый Третий вид э, третий пакет, он уже меньше выгодный, в него входит мало продукции. 10 пакетов всего лишь на 10 недель. Это только для вас. И продать уже вы ничего не сможете. И себестоимость, вы видите, уже растет 13 долларов. Подписывая такие пакеты, вы будете зарабатывать 40 долларов. И четвертый пакет, он самый невыгодный. Но для старта э, его больше всего покупают. В него входит 5 пакетов. Себестоимость 16 долларов. В отличие от ПАКа 50, смотрите, здесь 11 долларов курс на неделю, а здесь 16 долларов. И подписывая людей на такие пакеты, вам компания будет выплачивать по 20 долларов. Все пакеты хорошие, но я рекомендую работать правильно с больших пакетов. Если у вас есть возможность, делайте бизнес правильно. Если вы сомневаетесь и думаете, начните пакет с минимального пакета, либо вот со среднего пакета, выбирайте на свой вкус и цвет.